Ну да, ладно. Интересно, что если нажимать так, то сразу начинается и другое. Так, у нас произошло внезапное включение, быстрое. А, поэтому я пару минут быстренько сейчас проговорю такую подготовительную водную информацию это первый наш прямой эфир после звездных врат слави после осеннего равноденствия в этот раз проход и размер, масштаб врат был очень большой судьбоносный, определяющий пути развития на 400 лет прошлый, предыдущий этап мы помним, как Никоньянский раскол, что там происходило. Скорее всего, события были более глобальные, да, был какой-то тоже передел мира. Мы это увидели как выбор, ну условно говоря, знаете, какая сторона будет курировать эти, развертку этих 400 лет, чей, чей, чей проект, чье, чье видение, чье формирование победила, да, вот как бы в прошлый раз, судя по Никонянскому расколу, по крайней мере официально победила, ну, скажем так, другая сторона. Вот, в этот раз есть ощущение, что в добрый час все хорошо, знаки тоже очень хорошие, вот, ну, а шапка с закидательством и говорить лишнего пока не будем. Вот, еще раз всех поздравляю, врата были удивительные, очень светлые, очень наполненные, много благословений ключевая ключевая их а, задача была в том чтобы а, свое состояние ну как бы удержать поддержать то есть а, в каком состоянии в эти врата проходили, вот можно было, ну, мало кто, там были другие, конечно, группы по всему миру, которые праздновали врата, праздновали э, равноденствие, вот, но еще больше людей не праздновал просто жили обычной жизнью своей, но э, это же э, объективный процесс, да, он отличается тем, что в любом случае что-то происходило, и были э, какие-то э, намеки, подсказки, какие-то... Э, куда посмотреть были какие-то ощущения понятные или непонятные и каждому я уверена каждому человеку был предложен выбор в каком состоянии что вы хотите другой вопрос что как ну знаете с разных сторон может быть поступали предложения да но тем не менее общий поток и общий расклад очень благоприятно. Единственное, что после, возможно, если вы в нем проучаствовали активно, но ну, получилось у вас как-то попасть в резонанс, это поменяло реальность, в первую очередь вашу личную и, возможно, еще э реальность вокруг. Поэтому э может такое немножко быть ощущение по-другому, других ощущений в теле, других ощущений, других, может быть, мыслей, каких-то чувств. Э непривычно немножко может сейчас быть, поэтому просто порадуйтесь тому, что ваши ну, что а, в, врата пройдены, что все развертка должна быть благоприятной. Это не значит, что прямо сейчас или прямо завтра все там прям а, станет здорово, да. Но а, вот глобальный прогноз очень благоприятный. С чем я нас с вами и поздравляю. Расслабляться, как говорят а, буддисты, да, до просветления носи дрова, руби воду. После просветления руби дрова, носи воду. Вот, поэтому продолжаем э, чувствовать, двигаться, развиваться, познавать. Еще раз всех поздравляю. и у нас с вами сегодня седьмое тело, седьмая оболочка. А атман ⁇ отманническая оболочка, да, то есть отман от слова, ну, понятно, даже созвучно вот прям прямым русским языком, да, там отман, отман, ну, то есть как бы некая вер, вер, главенствующая, верховная, основная оболочка, да, вот, и ближе всего это к духу, хотя вот я посмотрела интерпретацию, ну, что это там поле души, да, но все-таки это еще и про... То есть предыдущая оболочка у нас с вами была, в первую очередь, про ценности. да, И про внутренние установки, про внутренние убеждения, про то, что нами движет. А сегодня у нас такая оболочка, которая вот отвечает за суть. И казалось бы, куда еще выше, а у нас с вами в анонсах еще как минимум две оболочки – которые э, сдвигают, идут дальше, да, и больше, шире, объемнее, чем атманическая оболочка, с чем я нас и поздравляю, это очень интересно, вот. Э, и, в общем, здесь можно, наверное, долго не размусоливать, помните, у нас была пятая оболочка про выборы, а здесь мы поднялись выше, и про дух это немножко другое, это намерение, оно не всегда может оформляться как выборы, это скорее, знаете, вот основная двигающая. Вот смотрите, можем мы менять характер, можем мы менять тело, можем мы менять эмоции, можем мы менять убеждения. Да, между прочим, все это многим людям достаточно тяжело, кому-то очень тяжело, но это возможно. Можно поменять. Ну, понятно, вряд ли, если вот у вас метр семьдесят без кардинальных вмешательств, вы не станете там два с половиной метра или там метр не знаю там 40 там да то есть но тем не менее корректировки объема формы плотности растянутости прокаченности достаточно в серьезных диапазонах тело можно корректировать независимо от возраста независимо от того в каком состоянии вы решили начать это делать, это возможно, мы все это с вами понимаем, наверняка в своей жизни это пробовали, да, можно менять свои какие-то привычки, можно, это, это бывает в сопротивлении большие, там, да, но возможно, а можно менять какие-то вот установки ментальные, да, конечно, можно, наверняка мы в своей жизни их меняли, потому что у нас появлялись новые знания наши убеждения претерпевали какие-то э, изменения, да, и, в общем, вспомнить, наверняка у каждого за спиной есть какие-то, знаете, такие прям категорические заявления, которые сейчас, с которыми, которые вы сейчас не разделяете. Это тоже нормально человек развивается. Вот. Эмоции, реакции, ну, там, не могли прощать, начали, научились прощать. Спокойнее относитесь к тому, что когда-то для вас было невозможно. А, тоже этот процесс идет, да, а, а, кармические вещи, можно с ними что-то делать, причинно-следственные цепочки менять, да, можно, безусловно, а, и ценности, даже ценности, это очень базовые вещи, большинство людей, а, вообще, ценно, да, вот этот а, оболочка, которая у нас была в прошлый раз, да, будхиальная, она очень интересна тем, что а, как раз поскольку это поле ценностей у многих людей жизненные проблемы они вытекают часто именно из-за того что есть конфликт ценностей ценность например от мамы одна зашла там, допустим а из мира или или сам придумал другую и они обе заложились в эту базу а они друг с другом не дружат ну из самого примитивного например да родители говорят Например, что много денег – это опасно, и они бывают только у воров и преступников большие деньги. Да? Честно, больших денег не заработаешь. А другой частью, что заработать, если я там вложусь, научусь, прокачаюсь, заработать большие деньги можно, реально для этого не надо становиться преступником это получилось у других, почему это не может получиться у меня. И вот если эти, эти, эти ценности одновременно живут на одной жердочке, да, они все время будут пытаться поклевать друг друга, да, и это, это, это немножко на шизофрению похоже, когда один и тот же человек, он говорит одно дело другое, да, и говорит, ну, как бы совмести если человек не может, да, это может как раз говорить о том, что на уровне ценности, то есть важная очень оболочка. И вот у нас сегодня атманическая, да, то есть как бы, ну, такая некая верховная дух, это самая сутевая вещь. Так вот, сутевая оболочка, сутевая суть, да, дух, отличается от всего остального тем, что он неизменен. Он неизменен. Вот когда мы уходим, Забираем ли мы с собой душу, забираем ли мы с собой какие-то наработки? Вот в чем, например, подвиг э и волшебство Христа? Но ну, Это отдельная большая тема, но я сейчас быстренько хочу сказать, что э поездивши по миру по местам силы, я обнаружила, что тихонечко-тихонечко э хранители традиций, хранители знаний, хранители силы, которые не живут в москве, не пишут э, э, супер книг про том как стать продвинутым там, просветлиться и так далее, которые не собирают суперсеминары вы про них не знаете в интернете э, и вообще скорее всего никогда не узнаете. но эти люди много чего знают, понимают, они имеют традиции, которые хранят. И э, вот в таких местах вдруг обнаружилось, что, собственно говоря, то вознеси, то, то Христос, вознесение Христа, в чем э, смысл вот технологический, да, вот не религиозно, а технологический смысл вознесения Христа, Христа? В том, что Он, ну там вот э, смерть это, да, э, с мерт, да, то есть это творение с мерой, то есть совместное творение. Э, а, а мера вещей измерения а, жизни, вот какого-то прожитого этапа, вот, ну и история про то, что там с литаргическими снами, да, который очень а, часто звучал в 19-м, еще начале 20-го века, да, что люди не, вот, например, Богородица, она не умерла, она усопла, то есть это не смерть, это некое трансформационное состояние, то есть когда она ну, а, в нетленном состоянии, у сопла этот процесс может продолжаться достаточно долго, пока не происходит какая-то трансформация, переход в следующее состояние. А, да, так вот, а Иисус Христос, поскольку его убили, а, потом произошло воскрешение, возвращение души в тело, и он ушел а, световым лучом а, из пещеры, он ушел с, вместе а, с... А, с... Тело, душа, разум, дух, то есть все его оболочки наработанные ушли вместе. Вот это а, является у, достаточно уникальной вещью, но вот я вам начала про некие тайные места силы, да, там оказывается вообще традиция родовая. Вот я лично была в таком месте, где а, а, а, семейство похоронено, которое еще с, сейчас, чтобы не соврать, 16 или 17 века, а, оно почиталось местными как святые, помогали людям, почитались очень и так далее. Вот, так вот, там нет могил, там такие маленькие холмики, вообще практически незаметные. И когда у вот человек умирает, его хоронят, и ночью над могилой стоит столб световой. И это как бы в их семье норма. Вот. И когда вот они увидели ночью, что этот столб, они понимают, что все, в могиле никого нет. Поэтому там нет как такового кладбища, то есть это почитаемое место, как бы, ну, знаете, вот точки, космодром такой, да, откуда вот э, ушли их предки, значит, в другой какой-то мир. Вот, но э, там, они считают, что там нет тел, что человек уходит вместе э, со всеми оболочками, вместе с телом. Вот, и еще раз повторю, это не, не, не, еди, не, не однажды произошедшее событие, а это достаточно регулярно а, такая происходящая история. Так, мне тут задали вопрос, для кого они их хранят, почему люди не знают их. Uh... Uh, сейчас я скажу коротко, это отдельная большая тема, но вот очень коротко отвечу. Uh, значит, есть такая книжка замечательная, поскольку вышла она давно, она уже немножко так, может быть, сошла со слуха, но она достаточно полезная. Я забыла, кто ее написал, но она называется в этом слове, нет ни слова «правда», но именно так все и происходит. По-моему, американец или там, ну, в общем-то, запада товарищ написал. Вот, он начал исследование с тем, чтобы, значит, найти бессмертного человека. Ну, стал искать, то есть он хотел воочию встретиться с бессмертным человеком. Как человек-ученый, ему нужно определить, было критерий, кто такой бессмертный человек. Он решил, что бессмертным называть любой, кто прожил 300 лет и больше. Почему это должно быть доказано. Первого такого человека он встретил а, в индуистском храме, который при этом храме типа нищего, и вот в книжке, он прочитал в какой-то книжке, там какой-то путешественник 200 лет назад путешествовал, говорил, вот около храма сидит нищий, вот его так зовут, вот он так выглядит. Ну это вот, как знаете, когда описывается антураж, вот этот нищий описался, был описан как э, такой примет этого храма. Проходит 200 лет, он приезжает, сидит нищий, спрашивает, как его зовут, он называет так. И до этого начинает доходить, что как бы, а вдруг это тот же самый нищий, который сидел здесь 200 лет назад. И он там начал ему задавать вопросы, и, в общем, там пошла интересная беседа. Вот. Но первый, юридически им признанный бессмертный, он нашел его далеко в пустыне, где, в общем, людей практически нету, куда добраться не так просто. Он до него долго добирался, там тоже по слухам, по сплетням, значит, добрался он до этого бессмертного, там 300 с чем-то, с небольшим жил этот человек, и он спросил, что нужно сделать, чтобы стать бессмертным. И тот сказал, что самое первое условие – это жить как можно дальше от людей. Вот, и а, это сейчас я очень коротко ответила, потому что э, вот то, в каком состоянии находится человечество, развитие, экологии, энергетики э, э, и так далее, это... Э, э, отдельная штука такая большая, да, разбирая, которую мы сейчас вот такими небольшими кусками, вот мы сейчас свое тело изучаем, на основании своего тела вы что-то можете понять про мироустройство, поняв про мироустройство, вы сможете больше а, что-то вот глобальное для себя понять и сделать какие-то выборы, вот, что с этим делать, да, каждый делает свой выбор, вот, ну вот я когда с такими вещами разбиралась, я решила, что я не буду, но, но и жить в городе, в мегаполисе, я, например, тоже не, не могу и не хочу, не вижу в этом смысла, вот, а, ну, я нашла какой-то такой приемлемый для себя вариант, каждый решает для себя, чего хочет, зачем, а зачем вы хотите жить триста лет или там 500 или 1000, надо ли вам это дело, это все отдельная история. Так, в чем смысл уходить со всеми своими оболочками? Я не думаю, что это было целью кого-то из них. Это побочный эффект уровня их развития. А знаете, как вот если посмотреть в сказках, да, что там, и предположить, что когда-то мы жили в более волшебной реальности, и разумность вещ, вещей, растений, животных и человека, и способности, возможности были гораздо больше, да, и что то, в чем мы сейчас находимся, имеет признаки ну, как бы это сказать помягче, а, управляемой деградацией а, выглядит, что человечество а, кто-то целенаправленно а, понижает в развитии, хотя параллельно идут два встречных процесса. Есть а, ручное управление по деградации, и мы видим, что сейчас попытки бешено ускоряются, Там это но новые критерии Оскара, тому пример, да, вот, недалее, как, по-моему, сегодня я прочитала про то, что, э, да, что семью надо отменять как можно быстрее, всем питаться в столовых, э, значит, в, в, в, жить в общежитиях, все дети должны быть общими, никаких жен и мужей. Вот, беспорядочный секс, наркотики должны быть бесплатными, да, и вот как бы а, это выступает а, товарищ, который сам является выходцем из богатой семьи и, в общем, совершенно не собирается жить такой жизнью, как вы понимаете, вот, то есть это такой а, жестко тоталитарный рабо рабовладельческий строй, который как раз пытается внедряться для того, чтобы люди не восстали, не сопротивлялись, дали согласие, а, уровень развития, уровень осознанности должен быть крайне низким, да, и вот как бы на уровне, Физиологических инстинктов. Вот если вы когда-нибудь, вот я, например, это очень ярко видела на Бали, там есть а, священный сад обезьян, это какой-то а, остаток какого-то а, древнего очень сильного места, вот а, там прям штырит хорошо энергия. Вот, и я сопротивлялась туда ехать ну что на обезьян смотреть зачем это нужно но все говорили что это очень хорошее место вот и действительно это очень хорошее место и я смотрела там очень много обезьян они живут коммуны там ну, как бы вот их кормишь они тут а, отбирают друг у друга бананы там могут швырнуть обратно если он там не спел им не понравился вот и э, я просто, ну, гуляла там просто действительно сила, красиво там, но параллельно невольно наблюдали за обезьянами. К тому же они там крайне разумные, вот, И это, это, их, это, это, это, их, жизнь, да. Это мы туда в гости пришли, поэтому там больше чувствуется, чем в каких-то других местах обезьян там много там, но вот именно в этом месте они очень похожи поведением на людей. Видно, что у них есть социальные отношения, что у них там есть какие-то личностные, иерархия какая-то есть там, да, они абсолютно разумно себя ведут, вот, как бы с ними, если общаться там, да, вот, абсолютно разумно, ну, чем отличаются, вот, и что, что, есть такая концепция, есть такая теория, которая мне очень отзывается, что до нас уже было сколько-то цивилизаций человеческих, которые превратились в один, ну, в разные виды обезьян, то есть, вот, и даже даже можно посмотреть, какая цивилизация за какой, потому что степень деградации разная. Вот, то есть как бы кто-то более давно деградировал, кто-то совсем недавно, да, у них немножко из-за этого различается там уровень культуры, уровень разумности, там еще каких-то вещей. Но все они когда-то были фактически человеками, которые потеряли что-то такое важное, что они перестали занимать вот эту нишу, которую сейчас занимает человечество, из которой человечество очень активно пытается кто-то выпихнуть. И параллельно идет процесс, мы об этом постоянно, я в том числе говорю, что идет параллельно процесс пробуждения, восстановления ресурсов, сил, поточности а, Земли человечества, и вообще природы, да, всего настоящего, всего истотного. Вот, так долго у нас получилось в, ну, в, введение... Как обычно бывает, когда я хочу все очень быстро и коротко, потому что вроде все понятно, мы говорим о духе, мы говорим о воле, мы говорим о такой, знаете, вот, о, о, об истотной вещи, почему я сейчас привела пример про уходы, да, потому что когда человек, например, прожил жизнь, ну, плохо, ошибся, не знаю, там, ну, нагрешил там, да, вот, дух уходит в любом случае отсюда. Уходит в любом случае. То есть, чтобы дух застрял, чтобы дух там пошел куда-то вниз, это уже вообще там ну, нужно какие-то страшные преступления совершить. А так вот человек ошибся, да, дух уходит в любом случае. Душа, то есть оболочки высшие, уходят. А все, что ниже духа, уходит в зависимости от того, насколько был развит человек. И вот этот пример с тем, что у Иисуса Христа ушло, уж он ушел полностью вместе с телом, это признак того, что степень его светимости, ресурсности, его попадания в свой сутевой поток, в свое предназначение, его возможности взаимодействия с силами природы, понимаете, были такие, что все его оболочки ну, просветлились. Там, да, вот он, он, он стал целым. И поэтому, когда он ушел, он ушел целиком точно так же. А у нас сейчас норма как? Уходит, ну, уходит дух, хорошо, там, 16 грамм замерили, да? У кого-то еще уходит душа, вот. <coughs> личность, как правило, не уходит, уходит только память а, о воплощении, опыт приобретенный. Вот, личность а, – это сугубо наша на жизнь, наш интерфейс, как в компьютерной игре. Вот в этой игре у нас такой интерфейс, в следующую жизнь войдем – Uh, у нас может очень сильно поменяться интерфейс. У меня была смешная история. Девочка занималась у меня, uh, которая вспомнила, что в прошлой жизни она была очень худенькой. А это, в общем, всегда до, до недавних пор это все было считалось признаком, что ну, что-то не то со здоровьем, слабенькая, хиленькая. Как она детей будет uh, рожать, как будет ли ей чем кормить, там, да что ресурсов мало ресурсов. Нужно там и мужу быть опорой, и с детьми заниматься, и дом присмотреть, и все это, вот, а что она вот это вот, <laughs> что она сделает, вот, и поэтому такие девушки, ну, не ценились, ценились девушки кровь с молоком, румяные такие вот прям в теле, вот она очень переживала, очень хотела быть в теле, и вот она воплощается в этой жизни. Фигуристая а тренд поменялся, понимаете, а теперь вот эти вот худышки, они, они вот эталон красоты, и она опять страдает. Когда она вспомнила, вот, ну не знаю, я очень посмеялся я ей говорю, слушай, говорю, ну может быть что-то в консерватории поменять, да? Может быть не в том дело, там какая-то худенькая, там пухленькая. А, есть что-то другое, ради чего ты воплощаешься. То есть имеет смысл вкладываться в формирование запроса на что-то более полезное. вот. Итак, дорогие мои, дух, воля, суть, намерение – это такая вещь. Смотрите, еще раз, предыдущий этаж ценности – это очень важно. Это то, что нами движет, когда мы, может, не осознаем, почему я это хочу делать, а это не хочу делать. Скорее всего, это будет где-то в ценности упираться. А, а дух – это такая вещь, вот без которой жить вообще смысла нет. Если вы, э, если человек не делает то, ради чего вообще сюда дух пришел, совсем не делает, то э, человек может, например, не хотеть жить. И непонятно почему. Я видела таких людей, у которых все хорошо, а жить, ну, непонятно зачем. Вот э, то, что сейчас стало достаточно модно тогда, что ну, а вот жизнь такое говно, да? Не жизнь говно, это... Э, Люди, причем это много среди молодых, то есть это изрочность, которая где-то еще в рай, ну в детстве, в юношестве, в молодости идет такой слом, когда дух дальше понимает, что быс надо быстрее отсюда валить, просто начинать все заново, это жизнь уже все бессмысленно. Без духа, без, вот если дух спит, жить можно, а, там, ну куда-то до какой-то степени отошли можно, а если далеко, он говорит, все смысла нет, валим отсюда, а, вот. И дальше может включаться программа самоликвидации. То есть сегодня у нас с вами такое тело, а, да, мы с вами какой каким путем шли, я напоминаю там, кто не смотрел предыдущие эфиры, да, мы с вами каждое тело прочищали, прокачивали, значит, разворачивали. Вот, и я сегодня думаю, ну, как бы, если мы сейчас все это будем делать, это прям уже будет долговато, поэтому кто не делал, посмотрите просто предыдущий эфир. А кто был с нами в прошлые эфиры, мы сегодня с вами немножко такой сделаем монтаж, ускоренную перемотку, потому что вот это сутевое тело, оно само по себе, ну, очень важно для нас. Я не, я не уверена, что его надо чистить. Я не уверена, ну, э, как бы, настаивать не буду, но я, я думаю, что... То, что с ним надо сделать, то, что, в чем может э, заключаться улучшение качества этой оболочки, да, параметров этой оболочки, оно может заключаться в чем-то другом. Я очень прошу вас э, по возможности хоть коротко написать, вот как вы поняли что имеет смысл делать, Вот что у вас получилось, что вы увидели, что вы почувствовали с этой оболочкой. Я еще раз напоминаю, что человек не может ничего не придумать. Если кто-то думает, ну вот сейчас я что-нибудь увижу, а вдруг я это себе нафантазировала, может, я это в фильме видел или... А, фильмов мы видели с вами очень много, скорее всего. Книжек мы читали, я надеюсь, тоже ни одной, ни две, не три. Вот Образов у нас в голове тоже достаточное количество. И человек ничего сам придумать не может. У нас разум устроен так, что мы считываем информацию с разных слоев реальности. Вот, а поэтому в любом случае, какой бы фантазию вот когда там, да, давайте попридумываем. На самом деле это не придумывание, да, это просто придумывание, это э, позволение позволение себе, да, что ли, отпустить какой-то контроль тормоза. Ну, раз фантазия, то тут я, в общем, не ограничен, никто меня не назовет сумасшедшим, давайте фантазировать. Человек просто может более тонкие планы таким образом считывать. А, да, еще наша предыдущая оболочка была про чувствование, про интуицию, а это то, что выше ее. И здесь нам помощь, а у нас были прямые эфиры по этапам познания, что а, вот... Чувствование, ощущение потока жизни, да, это вот оболочка на уровне гармонии, такой этап познания, да, и повыше. А восьмой этап – это этап воли. Воля – это управление реальностью. Это когда, ну, деваться некуда, да, то есть вот все, что происходит, происходит по вашей воле, по вашей воле. Зачем-то все происходящее вам нужно. Соответственно, если получится, как это называется, сейчас качественно провзаимодействовать со своей оболочкой, у вас будет более, должно появиться по логике вещей, более такое ясное, четкое понимание, что, почему у вас в жизни, для чего вообще это все происходит. И когда это понимание приходит, то у вас появляется возможность да, перевыбрать. Например, пойти другим путем. То есть урок можно проходить долго, нудно, не знаю, там, ну вот контрольную нужно написать, можно там заболеть и не прийти, потом, я не знаю, там еще что-нибудь, еще что-нибудь. Но если это контрольное. В любом случае должна быть написана. Чем вы быстрее ее напишите, тем легче. Но даже напишите вы на двойку. Вы получите двойку, вы поймете, чего вы не знаете, вы сможете пересдать. А вот эти вот сопротивления к тому, чтобы очень часто на это тратится много сил и ну, задерживает какие-то неблагоприятные обстоятельства, которые, возможно, вас, вам не нравятся в вашей жизни. Поэтому сегодня, может быть, не все понятно для головы. У нас уже между а, оболочкой ментальной и оболочкой духа уже там несколько оболочек да, других, поэтому они уже там далеко находятся. Не все может быть понятно нашему событийному разуму. А, вот. Но а, я буду рада, если сегодняшняя наша практика приведет к тому, что у вас в видении, вы знаете, как на вершину горы подняться, потому что это вот и есть дух, это всегда высоко, это вот самая высокая вершина, с которой обзор самый большой, максимальный. Вот И вы видите не только причинно-следственную цепочку, вот у нас было да, тело, причинно-следственное, кармическое тело. Там видны цепочки, связи, взаимосвязи, мысли, действий, поступков, результатов. Вот, А здесь мы видим все цепочки во все стороны, даже те, которые с вами не случились, но могли случиться. Или могут еще случиться, но могут и не случиться. То есть уже для разума тут такое, знаете, подкипание немножко может быть, потому что слишком много вероятностей. Их уже он как калькулятор, он, да калькулятор у него уже, понимаете, все, у него сбоит. Ну, невозможно все обсчитать. Вот, поэтому здесь механизмы взаимодействия с духом, они совсем другие. Тут, я говорю, тут уже разум, он, ну... Никак совершенно конкурировать они не способны, обсчитать дух он тоже не может. Какие-то вещи, которые дух позволяет, он может как-то объяснять, но далеко не все. А тут как бы, поскольку все равно ж мы, мы здесь с вами да, привыкли находиться, то мы как бы с вами поднимаемся сейчас на вершину горы своей жизни и оттуда сможем что-то подсмотреть, глазами духа посмотреть на жизнь и на мир. Вот, поэтому я подозреваю, что сегодня у нас будет больше похоже на такую медитацию, я бы прям ну, порекомендовала вам вот принять, занять какую-то удобную позу, важно, чтобы был ровный позвоночник, то есть это можно сидя, это можно лежа, но а, чтобы вы не уснули и в то же время, чтобы, а, потому что это наша ось, да, чтобы вы были в чистом потоке. Помните практику вертикального потока над головой. Кто не помнит, просто визуализируйте связь со своим Высшим Я. Высший Я у нас как раз живет на, на этой оболочке. Вот, а, да, это как бы проявление Духа, ближайшее к нам, понятное такое, ощутимое. Вот. Еще раз а, напоминаю о том, что это а, наша вечная, бесконечная часть, а, которая независимо от... Качество прожитой жизни в любом случае уходит отсюда. Все остальное может не уйти, может не уйти. Это уже много от чего зависит. Вот. Итак, мы с вами сейчас настраиваемся. Вот ощущение, что уже пошел, как, как такой лифт, вот такая тяга вверх. Мы просто проходим сквозь все оболочки. Это похоже сейчас, да, чем-то на практику седьмого неба, которую... Мы достаточно часто делаем, она удобна, эффективна. Вот, поднимаемся, уходим на наше, на атманическое, на истотное, на сутевое, на духовое состояние. Это вот максимально высокий уровень, который вы сейчас способны, вот куда вы способны уйти. Ищем там, где есть ваш дух, ваша суть, уходим на ту оболочку. Еще раз повторю, если все в прошлые разы мы с вами все методично каждое поле прорабатывали, доходили до следующего, да, то сегодня мы сразу выскакиваем а, в, в это поле. Скорее всего, с высокой степенью вероятности а, в сознании в голове будет, знаете, вот как на вершине горы, там же кислорода меньше, немножко такое легкое головокружение, но такое ощущение простора. Вот визуализировать это можно как вершина, с ваша личная, вот дух вершина, да, вот ваша, каждого своя гора, это, ну, вот, вот, пик вашего проявления, там, где проявляется, где живет ваш дух. И вы сейчас на эту гору поднимаетесь, на это небо поднимаетесь, но лучше все-таки гора, потому что а, у нас самая высокая гора ваша, которую вы можете себе представить. Можете представить еще выше, чем сейчас представили? Представляете еще выше, почему нет? И прям соби начинаем собирать себя, как бы вот заново, да, вот выскочили из этой, из этой реальности, ушли в ту реальность и начинаемся там на вершине горы собирать. Вот прям, что вы там стоите, прочувствуете, что вот вы стоите, вот вы оглядываетесь вокруг. Под вами все варианты развития вашей жизни бывшие, будущие, свершившиеся, не свершившиеся. Вот куча причинно-свестных цепочек. Дух обладает таким свойством, он всегда ищет силу. Поэтому, когда вот вы представили себе, у каждого свой образ, с вами разговаривает ваш дух, там язык не такой, как у разума, представили картинку, и... Поскольку дух ищет силу, проявите силовые линии в этих потоках, во всех этих цепочках, во всех этих возможных вариантах. Вот как вы сейчас это увидели? Попробуйте ощутить, что вот стоя на этой вершине, вы сейчас как бы вот на какое-то время вы... Максимально соединяйтесь, входите, вот, соединяйтесь своим духом. Пробуждение духа – штука очень серьезная. Иногда люди много лет на это тратят, не у всех получается. Поэтому сейчас у нас такой экспресс. Где-то здесь за грудиной может такое распирание, силище такая попереть может. И вот силовые линии во все стороны. Найдите самые большие силовые линии или самую большую силовую линию. Вы можете посмотреть, например, прошлое, да, вот с одной стороны, например, горы прошлое, там впереди будущее. Вот, а прошлое. Прошли ли вы по сильному потоку, по слабому потоку, по нейтральному? Чем меньше было силы в том проходе, в котором вы прошли, тем тяжелее вам могло приходиться. Посмотрите вперед, у вас, может быть, сейчас вот из всего высветится самый такой вот, где больше всего силы. Это не про физическую, да, не, это не прямолинейное понятие, это, это вот энергия, это вот то, что физики понимается под силой. Это там, где для вашего духа больше всего пищи, где он э, максимально проявлен, где он реализуется, где ваши возможности, ну, вот на пике, да, вот... Причем дальше этим можно управлять. Вы можете менять картинку. Может быть, у кого-то это получится прямо сейчас. Вы можете улучшить сценарий своей жизни. Вы можете открыть себе новые пути. Вот здесь и сейчас, в этом потоке, в этом теле. Почувствуйте в себе в силу вот, хозяина, хозяйки, повелителя. Выбрали? Скажите, вот будет так. Ощутите, как ваше повеление, как ваше намерение работает, как меняется реальность вокруг от любой мысли, от любого чувства. А впитайте, вот, э, это, наверное, больше, вот, мне кажется, больше, что это похоже, знаете, какая это, вот, в вершине горы молнии, молнии, молнии, сила входит, входит, входит, в вас входит, потому что вы сейчас вместе с духом. Она входит в вас, как вы электризуетесь, вот, другой человек пробуждается. Могущественный, мудрый, сильный, спокойный, уверенный, обладающий гигантским могуществом, просто потому что в духе. Долго мы здесь не будем, потому что уже нормально, в общем, я надеюсь, успели поднабраться. Примите, сколько идет, вот поштырили молнии, примите их. Придет вам другой образ, ну, еще больше, вы можете запрашивать наверх. Вообще, для чего вы живете, для чего у вас дух пришел сюда? Каким проходом вы сможете реализовать этот поток максимально, чтобы в жизни был смысл? Примите ту энергию, которая сейчас вот, вот с, этого, с, этого, с этой оболочки, энергию, подзарядитесь этой энергией. Единственное, что может быть уснуть не сразу получится. И я вам напоминаю, что вы сейчас не в какой-то там другой реальности. Вы сейчас в своей, собственной седьмой оболочке. Просто. А, ну, это такая экскурсия была. Ваше дело, вы можете сюда проложить дорогу, и научиться взаимодействовать и а, больше, и комфортнее, и ресурснее, а, чтобы это поле у вас работало более дружественно с вами. Или вы с ним. А сейчас... Запоминаем ощущения, впитываем, прям вот прям впитайте каждой клеточкой эти ощущения и сохраняя все то, что вы вобрали, вот абсолютно, вот состояние духа это абсолютно спокойное знание, сильный человек не сомневается в своих решениях. А, но ну и решения его, они очень по духу, они очень, почему он не сомневается, он, он понимает, почему так, почему он так выбрал, он это чувствует, он ощущает истинность этого, вот, а если ценности, то это здесь истина, суть, суть истина, то, что неоспоримо, это так, если вы там увидели что-то такое, ну глобальное, это так, вы можете это не взять, но это есть, это так, вот это ощущение сейчас позвольте себе, и с этим ощущением, впитав его, мы с вами плавно вот прям такой обратный телепорт включаем и возвращаемся в свою реальность, обратно себя визуализируем, ощутите, где вы там сидите, лежите, почувствуйте свое тело. Может быть, сейчас закончится прямой эфир, или вы посмотрите видео, сделали эту практику, а, и там родные, близкие, может быть, вы их увидите как-то по-другому, вы себя почувствуете как-то по-другому. Вот. А, сейчас <laughs> бывают такие моменты, да, когда через, через меня какую-то информацию просят передать. Вот сейчас я передаю вам информацию о том, что большая радость есть у вашего духа, то, что вы был вот этот контакт взаимодействия, и что здорово, если бы вы почаще вспоминали о том, что вы не только тело, разум, душа, там, эмоции, переживания, хотелки, не знаю, там, вот, чувства, страсти, мечты, но еще и дух, потому что еще раз повторю, это то истотное, это то, что в любом случае бесконечно бессмертно, обладает всем опытом всех прожитых жизней, именно Дух. Остальные оболочки зависят от качества опыта прохождения ваших воплощений, насколько удалось там душевный поток вам передать из жизни в жизнь. Это бывает по-разному. вот не, не, не является самоцелью, но с моей точки зрения, человек, живущий, вот... Широко известный факт, когда Саров, да, вот сейчас в Дивеево мощи Серафима Саровского, но они там только после того, как Саров стал закрытым городом ядерным. Его мощи хотели уничтожить, но они были спасены, и потом вот их заново упокоили в Дивеево. А в Сарове было очень много его соратников, и как э, тела жгли, просто выкапывали там монахов, далеко не все они были причислены к лику святых, потому что много было, ну, недавно усопших, да, это же целая процедура а, при, причисления к лику святых, вот, но когда жгли тела, по городу стоял запах благоухания, то есть их тела не ушли вместе с духом, но их тела приобрели другие свойства, физические свойства, вот, и это, ну, про то, что тот духовный путь, который были ими пройден в монастыре, он, ну, был истинным, то есть в нем был проход. Я благодарю за вашу реакцию, и я желаю, чтобы вот этот эфир и вообще все то, что мы делаем, то, ради чего я эти эфиры провожу, чтобы связь с духом еще раз повторю, что вот другими способами там. Да, очень, выход на дух очень долгий, трудоемкий. Человеку кажется, что намерение же мы умеем применять. Вроде бы, ну, мы, нам понятно, что такое дух, но связи с духом нет, в частности, у многих людей, потому что разум подменяет, разум забирает себе полномочия. Дух говорит, я дух, аз есмь царь, какой там дух, о чем ты, вот я знаю, как надо, я тебя поведу в светлое будущее. Вот, поэтому, когда вы запрашиваете, когда вы выходите напрямую на дух, и вы получаете нужную силу, и дух получает подпитку, поэтому жизнь не зря проходит. А, поэтому я рада, что у нас этот эфир получился. А, следующая наша оболочка а, будет восьмая оболочка очень интересная, потому что это тело совести. Вот, удивительно, да, вот подумайте, тело совести после тела духа. Вот. Что и почему, и как, Такие, какие там возможности, что там вообще открывается, как оно работает, как с ним взаимодействовать, это все мы с вами посмотрим, почувствуем, попробуем в нашем следующем эфире. Я благодарю вас за то, что вы смотрите, что вам это полезно, я для этого все это и делаю. Желаю вам всего самого лучшего и надеюсь, что вот сегодняшний вечер будет для вас каким-то особенным, что-то, может быть, важное вы увидите, почувствуете, выберете в своей жизни. Всего самого лучшего. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч!